Всем привет, сегодня будем смотреть постройки кота. Да. Так, ладно, давай да. начинать. Вот у меня есть вот такая вот маленькая машинка, которая очень хорошо ездит. Где машина? Вот. Она что, с неба упала? У нее такие маленькие колеса. Так. Можете я, я вижу, они сам, ты сам сделал. Камера да, нажми есть? нажми на F, да. О, прикольно вообще. Супер мини-машинка. Кто-нибудь увидит, подумает новый инструмент на уменьшение блоков. Ее никто не увидит. Ну хотя да, она такая мелкая. Ну такая. Колеса тоже Можно... хорошо работают. Только да, вот тут один показ... баг. То, что плоские колеса поворачивать-то не могут. Ну они немножко плохо поворачивают. но Ни так нормально. она нормально функционирует. Я могу показать, как она работает. Ну покажи давай. <с2> такая маленькая машина, оказывается, такой большой. Да. Ну, по идее, как машинка на радиоуправлении. О. Ой, а можно она загрузить? Хорошо. Это уже не скрыть. А где она вообще? А, наверху. Сбрасывай, попробуй покататься. Ой. Ой. Я не это имел ввиду. Ну ладно. Так, сейчас попробую себя уменьшить. Вот, я ее сбросил. Так, садись, попробуй на ней покататься. О, она для таких человечков. А нет, я слишком да, большой. Да, она для таких. Нет, я все равно детей. слишком большой. А ее можно тут выбросить одним шагом. Получается. О! Нет, ну с людьми так работает. Она а из машины можно показать? Только ее тут. Сейчас я попробую стульчик поставить. Нет. Так, куда же мне тут стульчик улепить? О! нету. Она не работает. Поехали! Ой! Поехали! Да. Все! Ой! Поехали в желтую команду! Там один человек и такой напугается. Она слишком Хотя нет, мы сможем доехать до желтых. Она просто по воде не может, как против течения ехать, она слишком медленная. Ну поворачивать-то сможет? Ну да. Ну, поехали тогда. Только там странно, я выгляжу как-то, ну ладно. Поехали к другу. Какая у него будет реакция? А это... Всем напишу. Эй, иди Я сюда. Где он там? байке. О! Ча, выйти, Давай к нему подъезжай, чтобы удивился. Какая мини-машинка. Здрасте. супер машина Чем он написал? Он у, меня... у меня решетки. Он шоке. Он... В шоке? Все, поехали отсюда. Ну как, наверное, да, написал? Да, он в полном шоке. Эй, почему... он не знает, как сделать такие маленькие колеса. Потому что издалека не видно, что это такие колеса. Как? Он так здесь? Да издалека не видит. Вообще, любой человек в шоке, они не понимают. Потому что колеса из кажутся круглыми, как будто я, я сам удивился, когда впервые увидел это. Ты подумал то, что появился новый инструмент секретный. Ага. У меня так все друзья думают. Он тоже в шоке. Поехали на базу. Такая мини-машинка приехала совершенно спокойно и совершенно спокойно уезжает. А он в шоке? Мне кажется, это самая маленькая машинка, которую вообще можно сделать. Че он пишет? Такого не бывает. Ладно, я рассвет, наверное, до базы не доедем все равно. Да. Любой человек будет в шоке от такой машины, вообще. Давай смотреть следующую постройку. Хорошо. вот у меня еще есть машинка. Только я чуть-чуть не доделаю, сегодня делаю утром. Большая только? Вот. А, сейчас. Я прав... Можешь покататься? Я правда видел у тебя там на видео, но я вообще детализированные машинки делают, твои друзья. А это что вот за машинка? Это который нас впереди сидит. что ли? Да, но у нее прикол такой, типа едешь, едешь и зажми левый шифт, и она дрифтит начинает. Ну зажать прям. Да. А что это делать то А, типа колеса назад едут. Да, это она дрифтит из-за этого. Задние колеса назад едут и поэтому он дрифтит. Да. Сколько да, разных способов для дрифта только не придумали. Это билдабот. Ну да, дрифтит. Вот, скольная тачка. А почему я сижу впереди, ой? Вот, иди это, сюда. Это был не я. Куда идти? Вот. Тут есть супер быстрая машинка или, или машинка с хорошей подвеской. Какую выбираешь? Выбираю все. Давай сначала вот эту. Давай сначала вот эту. Давай. Ну, первая же. Пиу, пиу. Вообще супер динамичная подвеска. Ну а? Такого никогда не видел. На танк поставить ну, прям... колесный такую бы. Ну, он прям вообще все прорабатывает. Прям вообще везде проезжает. Ну а? Самая имбовая подвеска. Ну, типа если сравнить какой-нибудь машиной без подвески, то она тут перевернется пять раз. Ну да. Очень вообще в шоке. да тут машина быстрая очень. Как ехать? А! Куда? Это бешеная, машина не быстрая. Да. Другу даешь машину. Я улетел Она слишком быстрая. Ну, вообще какая-то безумная. Как на этом ехать? На этом вообще возможно ехать? Да. Ты как волчок. Кручусь, кручусь. Ну, крутишься. а Я вообще выберусь. Она может тут день приехать. А что с ней не так? Почему он так едет? У нас слишком быстро, потому что... Вот. А вот тут машинки из твоих старых видео. Можно... Думаю, можно их не смотреть, да? А, можно? Ну, не знаю. Покатайся на них, типа, из твоих старых видео машинки. Так. А, эти две мы посмотрели, но подвеска очень такая. Ну да. Это что за подвеска. Тоже подвеска что ли? Да, это типа независимая подвеска. В сравнении обычной подвески, вон той. Обычная. Вон-то. Супер. Ну, типа эти подвески тоже более-менее ездят. Ну не, ну, не так, как те. Ну, не так, ну, как там. Ну, может. вот это, да, вообще. Да. Как-то так едет вообще. Я перееду тебя так, и там еще что-то, последнее. Да, это машина, которая по стенам и Стоп, ч. Вот только садись на меня, садись на меня, сейчас будет спиквол. Так. Ей, ч. едь. Ну. ай! Ой, магниты, магниты ключи, магниты включи. Магниты? На F, на F, да. Ну. Почему такая шустрая? А! Так должно быть. Проблема, она немножко улетает. Ты мне кручайся момент на максимальный включил. Да? Да. Поменьше можно? Так вообще ехать нельзя. Поменьше, пожалуйста. О, теперь это нормальная шестиколесная машина. Сейчас я на базу приеду, хотя по стенам, да? Вон вижу, ты едешь. Вижу. По елка можно ездить, что у нее шесть колес. Так, сейчас попробую. А что из за этого что зависит? Так, ну попробуем по елки поехать тогда. А, типа не очень хорошо по всему ездить. У елки такая себе форма. Она прокинулась, все. Она может, когда переворачивается, обратно перевернуться вот так. А ты переверни ее и включи магниты. А, ща. Ну, ой. Блин. <свят> Автомат. По идее, ты должен был улететь. А ты что ты так хочешь, чтобы я улетел? Нет, извини. Так. Ну, ты их перевернул, включаешь магниты и обратно. Ну, как-то как не валяшка переворачивается. Это машина на, на, случай, на тот случай, если машина перевернулась. Нет, если город захватывают, сразу под карту прячешься. А, ну так кто все можно? Ну убегать не надо, наверное. Ну, ладно. так давай дальше тогда. Давай, сейчас что за?